Традиционно апрель для многих вузов Татарстана в буквальном смысле становится ударным месяцем. Ведь именно под занавес ежегодной студенческой спартакиады проходит соревнования по боксу. И с каждым годом университеты подходят к ним все серьезнее и серьезнее. Вообще с боксом в республике все хорошо. А в студенческом в частности дело в том, что вот от 17 до 27 это как раз тот возрастной период, когда э, вообще все в человеке на самом пике. И, конечно, хочется побеждать. Поэтому традиционно бокс является видом спорта для студентов интересным. Это единоборство, где в рамках ринга можно э, все свои спортивные качества показать». Ежегодно в фаворитах турнира по боксу три вуза республики. Казанский федеральный, архитектурно-строительный и повозка Академия спорта. И главной интригой соревнований уже несколько лет остается лишь порядок, в котором спортсмены этих университетов расположатся на пьедестале. Больших сюрпризов не преподнес и 2016-й. КФУ в ожесточенной борьбе обошел строителей, а академики не оставили ни малейшего шанса ближайшим конкурентам. Довольно легко удалось. Была хорошая подготовка перед этим турниром. Прошли такие маленькие сборы мы с нашим коллективом и довольно легко прошли турнир. В ринге нет слабых соперников. Все достаточно сильные ребята. Если люди в ринг выходят, значит они уверены в себе. Но, слава Богу, все, все хорошо прошло. Ну, были небольшие переживания, а так все нормально, слава Богу. К разряду приятных неожиданностей можно отнести тотальное преимущество боксеров Казанского федерального сразу в нескольких весовых категориях. Представителей КФУ не было среди призеров всего в двух весах, а где-то наши ребята и вовсе решали между собой судьбу золотых медалей. У нас в этом году собралась очень крепкая команда у нас по составу, по профессионализму. По званием она самая звонкая, самая громкая. Я очень доволен, потому что конкурентная борьба это первая команда у нас команда как архитектурно-строительного университета. Каждый год мы с ними вот, э, боксируем как, как матчевые встречи. Два вуза, которые очень сильно культивируют. Я думаю, что традиции бокса университета мы будем развивать и дальше, дальше будем стараться выиграть. Кстати, успех Казанского федерального на ринге позволил нашему университету выйти на чистое второе место в общем зачете Спартакиады. И даже оставляет теоретические шансы побороться за золото. Так что болеем за наших. Александр Александров, Ленар Довлетяров, Универньюз.